Здравствуйте, всем добрый день С вами команда Продвижение Плюс У нас сегодня Вопрос разбирается такой Есть ли действительно подработка Для инвалидов на нашем сайте Или нет Потому что Некоторые считают, что ее там нет Или она Низкооплачиваема, Ну то что она Низкооплачиваема, это да Это так и есть Все собственно, вы можете прочитать и на нашем сайте и на этой страничке тоже про обучение непосредственно. У нас сейчас проходит обучение в нашу команду для тех, кто хочет именно с нами работать, заниматься продвижением, учиться продвижению. Ну, в том числе, это и включает в себя а, такие действия, как посещение сайтов, а, распространение информации о сайте, да, как бы, без этого никак. И вот у нас, и тем, и тем не менее, обучение еще будет по вопросам возможного написания SEO-текстов и другие будут рассматриваться виды. Обучение. Тут вы можете прочитать три раза в неделю по одному часу. И об, обучение у нас оплачивается. То есть, три месяца вы учитесь, выполняете задания и получаете 1000 рублей. За это у нас есть места для 10 человек. Инвалидов только. Только инвалидов исключительно мы принимаем. Вот. А после обучения предоставляется подработка в нашем же проекте. Хотя вы можете самостоятельно уже где-нибудь подрабатывать, если заходите. Не обязательно отучившись работать у нас. Но вообще-то мы ищем для себя, конечно, те, которым понравится наш проект, и те, которые будут не из-под палки работать а просто Ну будут подраб подрабатывать так скажем и не считать что это за пять часов или за 10 часов в месяц всего лишь То есть по 10 минут по 10-15 минут максимум в день и то бывало там раз в два дня или раз в три дня да Делать, выполнять работу и за это получать в конце месяца от 500 до 2000 рублей, плюс проценты с э, найденного вами заказчика, да, с его суммы оплаты. Я считаю, что для подработки -то такой по времени не очень много занимающий, это нормальная оплата. Пусть и небольшая, но это и не работа, а подработка. А, эквивалентно времени, проведенному в сети. Да? Если где-то вы можете сидеть на каком-нибудь сайте и тоже ходить по сайтам или что-нибудь делать, выполнять какие-нибудь задания и зарабатывать те же 500 рублей не за месяц, а за 2-3-4 дня. Да? Но вы сами знаете, если вы были на таких сайтах, на почтовиках или на буксах их еще называют. Вы сами знаете, что это очень и очень. То есть вам буквально за эти деньги придется сидеть чуть ли не сутки, да, и ходить по сайтам и выполнять задания иногда за один рубль. То есть надо там провести чуть ли не полчаса в сети. Бывают такие задания. Почему я говорю? Потому что я сам там и работаю. В смысле, подрабатываю. Подрабатывать пытался. И понял, что это дело такое. То есть я посещаю сайты, как правило, всегда одни и те же. Вот. И это меня... Ну, как бы кому что, кому может понравиться так, если ему нужно срочно Деньги, вот, 500 рублей, допустим, он может пятеро суток плотно посидеть там, и там он действительно заработает эти деньги. И сразу вывести сможет на свою карту, ну, так что нет проблем. Кому нравится там работать, работайте там. А я а, объясняю про наш проект. Вот. И есть ли у нас работа, вот почему у нас Первые отзывы, то есть первые наши клиенты. Мы им вообще не обещали никакой оплаты. То есть у нас были скидки. Это и наши знакомые, и наши... Ну, в частности, работодатель мой, у которого я раздавал листовки рекламные, а потом сам предложил ей продвижение. Но мы сначала продвигали практически бесплатно и в общем-то до сих пор у нас ну, идет сейчас у нас таких всяких акций уже нет что мы продвигали за отзыв да вот и вы можете видеть наш сайт продвижение плюс вот здесь будет раздел обучения. обучающие видео но я думаю да что начнется он скорее всего уже с осени вот И вот, собственно, на этот сайт приходят люди, и здесь они видят разнообразные ссылки. А, и вот а, то, что я предлагаю, да, «Подработка в сети для инвалидов». У всех, кого есть розовая справка, сейчас а, вот, можно зайти в группу «ВКонтакте». И а, сейчас есть у нас такая подработка, что работая каждый день, зарплата соответственно составит 3000 рублей в месяц. Сейчас у нас вообще все наши сотрудники в отпуске находятся. И поэтому есть возможность принять еще, вот я сейчас еще, наверное, двух 3 человек смогу принять на подработку с откладом. С откладом в 500 или 1000 рублей. Независимо от того, найдет он заказчика или нет. Вот сейчас готовлю задание для них, да. А, но, опять же, кому это будет... Кому это будет не в тягость. А кому не нравится, то, в общем, собственно, я никого и, и не... За руку, за руку не тяну. Вот. А если заказчик заплатит нам, да, как он должен заплатить, по идее. А, тогда, конечно, у вас будет не ты не 500, не 1000 рублей, а проценты от его заказа. То есть у вас будет а, уже, до да, около около трех рублей в месяц будет. Вот. Но сейчас, повторюсь, опять же, у нас в основном э, идет набор на обучение. Вот работа происходит а, на нашем то есть на нашем сайте вы заходите на наш сайт, на страницу шалаш. Здесь у нас наши заказчики, но не факт, что они... Вот этот заказчик, например, при а, хорошей его рекламе, да, и при его продаже хороших, да, он а, нам оплачивает тоже, то есть этот заказчик не входил у нас в акцию «Работа за отзыв» вот также следующий заказчик непосредственно курьерская служба она собственно в ней я и под, работаю, подрабатываю и работаю когда как, то есть когда много заказов когда мало курьером и находя заказчика для этой службы, то есть рекламируя вот эту службу петербургской доставки да и если у много заказов, соответственно, и у, и у меня больше работы, и больше процентов с этого и больше оплаты и у вас. Вот это непосредственно моя курьерская служба. Ну, собственно, я частный курьер, один, один работаю, да, доставляю в область. Тоже, если вы находите мне заказчика, то у вас проценты от заказов есть. Вот. Ну, и здесь у нас заказчики, которые давным-давно уже. У нас с января, поэтому они не знаю, собираются нам платить или даже отзыв оставлять, но тем не менее они пока здесь, а в будущем, возможно, здесь будут э, те заказчики, которых вы найдете, которые заплатят непосредственно и вам, и, и, и проекту, и вам, э, как как как проценты. Вот, и эти сайты надо посещать и э, информацию о них распространять э, в интернете в своих соцсетях вот потому что они потому что они являются нашими хоть и э, по акции они да, бесплатно у нас продвигаются но так или иначе вот этот э, заказчик он, здесь есть партнерская программа э, поэтому по своей ссылки если вы зарегистрируетесь да и по своей партнерской ссылке вы можете получать процент если кто-нибудь закажет продвижение у них или будет обучаться у них тоже вот это вообще можно сказать благотворительная группа работы для инвалидов вот собственно как бы суть суть работы да в посещении и в распространении информации можно зайти найти какие-нибудь форумы, значит, тематически разместить там ссылку. Можно зайти на сайты Авито, Юла, там можно разместить некоторые. Можно зайти разместить в каталог справочниках, например, Близкору есть такой сайт, но это для Петербурга в основном. Ну, в каждом городе есть, наверное, таки такой справочник. То есть вы выбираете для себя, сейчас почему я пишу новое задание, старое сейчас не работает, потому что сейчас у нас изменилось все. Вот, пишу новое задание, выбираете потом для себя сайт, который вам понравился, и, и начинаете его рекламировать. Вот можете школу настоящей любви, а также помощь психолога онлайн рекламировать. Все это оплачивается, все это у нас идет в оклад, в маленький наш оклад от 500 до 1000 рублей. Повторяюсь, место есть для буквально двух-трех человек, потому что пока все это без заказчика, который нам платит деньги реальные, да. Это у нас пока оплачивается с моих м, средств. Вот здесь вы можете видеть сотрудники, да. Я тут не зарабатываю на этом проекте, потому что я зарабатываю на других местах. Я зарабатываю на работе, на первой и, соответственно, на второй курьерской работе. Вот. Вот у нас сотрудники. И здесь сколько они заработали всего? Да, это немного с января. То есть по тысяче, по полторы, по две. Вот так. И Николай. Значит, Рима Шепель и Николай Страверов. Вот, чтобы не было каких-нибудь каких вопросов, что это просто так, это мои друзья, я с ними договорился, я им приписываю цифры, и все хорошо. Нет, это, это действительно это, это уже мои давние сотрудники, и, в общем-то, мы дружески с, ним с ними общаемся, и это самое главное, я считаю, на работе, это дружеская атмосфера. А если идет с самого начала какие-то претензии, то работать тогда со мной не стоит. Я просто, просто не буду работать с таким человеком, который, которому не нравится ни то, что надо делать. Это Я понимаю, это не для всех, в общем-то. вот И который не понимает, что надо делать, которого не устраивает все, все вот это, который может, хочет зайти в интернет и заработать там сразу. За день 5 и 80 тысяч, то есть таких призывающих сайтов полно у нас сейчас. вот, ну, собственно, я и никого сюда не ссылком не загоняю. Также ваше резюме тут может быть. Но учтите, что по этой, вот здесь у нас договоренность такая, что по, по этой кнопке ссылки можно попасть в группу сотрудника, да, и там ну, это сделано для чего? Это сделано для того, чтобы кто-нибудь еще предло предложил работу, подработку хорошую этим людям, а не для того, чтобы их завалить предложениями какими-нибудь, а в сетевом маркетинге или еще для чего-нибудь. Конечно, это и такое возможно, что будут какие-то наверное люди, которые захотят это делать но мои сотрудники этим заниматься не станут то есть никаких сетевых и никаких хорошие предложения по рекламе вы можете отдельно а, а, обратиться и человек человек вас порекламирует вот а у нас комплексное продвижение поэтому работы у нас хватает работникам здесь тоже написано вот это я непосредственно и все здесь написано то есть я считаю что один час 100 рублей это оплата нормальная потому что я сам в общем то за такие деньги и работаю на работе Но только конечно я работаю можно сказать иногда бывает что и с, с утра до вечера то есть с 7 до 7 я работаю вот, и получая деньги, соответственно, там в день, да, сколько у меня выходит. Ну, на одной работе оплата у нас раз в месяц, а на другой каждый день. И поэтому у меня есть возможность, да, сейчас платить, а, повторяю, двум-трем сотрудникам, которые вот еще придут к нам летом. Вот. Так что вот такие у нас дела. И смотрите, с обучением будет, значит, здесь на непосредственно. Может, оно начнется чуть пораньше, не в сентябре. Вот, но я вам рекомендую посмотреть что-нибудь по SEO. Вот на этом сайте там есть зарегистрироваться, посмотреть бесплатные э, курсы и э, видео бесплатные и вебинары бесплатные тоже посмотреть, потому что э, вы для себя решите, вообще для вас это или нет. Вот. У меня достаточно SEO-продвижение такое нехитрое, поэтому у меня ä, все проще гораздо. Также создание сайтов на Wix. Можете зайти на Wix и попробовать создать там свой сайт. А, вот, потому что и такие задания тоже могут быть впоследствии. А, вот. И а, не... обучающие видео будут выложены, вот, наверное, в этом разделе. Вот, и а, таким образом будет у нас обучение. Обучение будет для всех, не, не только для инвалидов. Здесь они могут смотреть. Вот, а вебинары, если будут у нас, да, найдем мы преподавателей-волонтеров или преподавателей, которым я оплачу урок, а, то, тогда это у нас только, могут только инвалиды там присутствовать. Вот. Вот. Такая вот у нас сейчас идет программа. Так что работа есть, работы много, но средств пока нет заказчиков, сами понимаете, нет заказчиков, нет средств. Есть только средства мои, которые не безграничны. Поэтому 2-3 человека я еще могу взять летом на подработку. Повторяюсь, от 500 до 1000 рублей в месяц по времени 1 час 100 рублей оплачивается и все это платно ой и все это плавно разделено на месяц целый то есть все время по 10 минут в день либо по 20 минут через там 2-3 дня в общем как сами смотрите вот так что вот таким образом команда продвижения плюс с вами с вами была рекламный шалаш. вот заходите к нам на сайт, к нам в группу заходите и оставляйте там ваши пожелания, предложения. Вот, в группу можно перейти. вот и а, или мне в личное сообщение написать и мы с вами все обсудим. Всего доброго, до свидания. С вами была команда Продвижение плюс.